Всем привет! С вами Алексей Лебедев, и вы на моем канале, посвященном предпринимательской деятельности и саморазвитию. С этого выпуска я беру фокус на саморазвитие и в особенности теме личностного роста. Что это такое и почему данное понятие лежит в основе успеха каждого человека? Какая роль личностного роста в жизни и деятельности предпринимателя, и как им заниматься? Досмотрите это видео до конца и получите ответы на эти и другие вопросы. Сегодня личностный рост – это крайне популярный термин. Однако, благодаря различного рода инфо-цыгана, кричащих об успешном успехе, не все понимают, что это вообще такое. Это сейчас бомбическая техника, которая взорвет вам голову. Постараюсь обойти стороной высказывания вроде «миллион за месяц» и высказывания такого рода. Все же продуктивная предпринимательская деятельность – это каждодневный поступательный труд, очевидный результат которого можно не видеть годами. Это не спринт, где можно быстро достичь результата. Это марафон, в котором за достижением маленьких целей приходят более смелые и интересные замыслы. Личностный рост можно называть постоянным процессом саморазвития, благодаря которому человек прокачивает себя, нарабатывает определенные качества, достигает поставленных целей, а также повышает качество жизни и уровень удовлетворенности ею. Реализация своего потенциала позволяет заниматься собственным делом и проживать яркую, насыщенную жизнь. Скажу по-другому. Как понять, что человек растет? Когда человек развивается, у него становится больше интересов, а вместе с тем и стимулов жить. Возможность анализировать Отличать одно от другого. Возможность синтезировать и видеть связи событий и явлений. Возможность понимать людей, в том числе и себя, а вместе с тем и прощать. Появляется внутренняя свобода и независимость. Ответственность, взятая на себя добровольно. Любовь к миру и людям, а в том числе и к себе. Объясню, почему личностный рост – неотъемлемая часть жизни успешного предпринимателя. Предприниматель — это лидер, двигатель прогресса и человек, который меняет мир. Здесь важно не то, сколько денег он зарабатывает и на какой машине ездит. Деньги — это лишь инструмент. На самом же деле важно то, какая у предпринимателя миссия, и то, как он к ней идет. В дальнейшем я предлагаю сконцентрироваться на характеристиках человека, от которых зависит основа, некий фундамент позитивного развития предпринимателя. Я говорю о таких характеристиках, как сила воли, лидерство, стремление к саморазвитию и договороспособность. Давайте теперь позамышляем, что нам даст развитие личностного роста и чем поможет развитие вышеперечисленных характеристик. Сила воли даст энергии и сил для борьбы с ленью и прокрастинацией. Лидерство решит задачу с построением сильной команды и работой с ней. Стремление к саморазвитию постепенно сделает вас свободным от невежества. Договороспособность поможет добиться хорошей репутации, которая, в свою очередь, будет постоянно работать на вас. Таким образом, во-первых, вы научитесь ставить цели и достигать их. Соответственно, у вас появится повод для гордости над собой, что в свою очередь будет давать силы достигать новые цели. Во-вторых, вы научитесь понимать людей. В-третьих, вы научитесь лучше понимать себя и развивать любой навык, который пожелаете. Благодаря ежедневной работе над собой и поиске нового, вы всегда будете идти в ногу со временем, а значит будете обладать ключевыми навыками современности. Давайте же вернемся для общего развития к понятию «личностный рост», которое рассмотрим с точки зрения классических дисциплин. Тема появилась в середине XX века с развитием гуманизма в психологии. У истоков стояли американские психологи Карл Роджерс и Абрахам Маслоу. Именно Маслоу построил знаменитую пирамиду. В ней он предложил иерархию человеческих потребностей, Внизу потребности в питании, безопасности и сне, чуть выше в общении, заботе и поддержке. И на самом же верху потребность в духовном развитии и самовыражении. Движение по этой пирамиде вверх и есть личностный рост. Вчера вы думали, как бы заработать на покушать, сегодня открыли свое дело, а завтра выступаете с лекцией в государственном университете. Важно понимать, что личностный рост – это не движение к какому-либо сценарию. Изменения не наступят сегодня, завтра и даже послезавтра. Личностный рост – это долгий путь постепенной трансформации длиною в жизнь. В целом, рост человека – это своеобразный вызов, проверка на прочность. Преодолевать возникающие трудности можно благодаря внутреннему стержню и силам. Благодарю вас за то, что посмотрели ролик до конца. Не забывайте подписываться на канал и поставить лайк. До скорых встреч!